Самым многообещающим событием недели мы сочли анонс Facebook, который то ли открывает перед нами фантастические виды будущего в стиле киберпанк, то ли является последней выходкой соцсети перед тем, как ее все-таки разделят на части. Во вторник в Сан-Франциско, в старом монетном дворе, построенном еще для того, чтобы обслуживать золотоискателей, хлынувших в Калифорнию во время золотой лихорадки середины 19 века, Facebook впервые провел брифинг, посвященный самому смелому начинанию за всю историю этой компании. Речь о глобальной криптовалюте Libra – платежной системе на блокчейн-платформе, которую соцсеть надеется запустить в следующем году, пока развернута лишь тестовая ее версия. Интересно, что мероприятие, судя по всему, на видео не стекло. Снимали. Да и фотографий никаких судьбоносного ивента нет. Меж тем, цель предприятия – сделать удобный финансовый инструмент для почти третьей мирового населения. Именно столько суммарно пользователей у гигантских социальных продуктов империи Цукерберга – собственно, Фейсбука, Мессенджера, Ватсап и Инстаграма. Помимо этого, Либра, так называется цифровая валюта со значком из трех тильт, нацелена на то, чтобы обслуживать тех людей, у которых до сих пор нет никаких банковских продуктов – счетов и пластиковых карт. Их, по оценкам, миллиард 700 миллионов человек. Это пользователи наличных и сервисов мгновенных переводов типа Western Union и MoneyGram. Большая часть таких переводов – заработки мигрантов, которые те отсылают своим семьям. В мировом масштабе речь идет об огромных суммах. В некоторых странах такие трансферы составляют до трети ВВП. Из Америки ежегодно мигранты отсылают 400 миллиардов долларов. Из России – больше десяти. Комиссия сервисов достигает 7%, и здесь Libri есть что предложить. Поначалу платформа якобы не собирается зарабатывать вовсе. Главная задача – привлечение клиентов. И поскольку у Facebook есть охват, но доверия ему в последнее время особенно и нет, то помимо дочерней организации соцсети под названием «Калибра», за платформой будет следить ассоциация Libra, швейцарская организация, в которую войдут еще 100 крупнейших игроков мира финансов, технологий, индустрии блокчейн и некоммерческих организаций. В списке этих членов-основателей Visa, Mastercard, PayPal, eBay, музыкальный сервис Spotify, такси-агрегаторы Uber и Lyft. Техногиганты, старающиеся предоставлять свой сервис по всей планете, зачастую считают сдерживающим фактором своего роста как раз то, что у людей просто нет понятных платежных средств, счетов и карт. То есть большие бизнесы могут стать добровольными пропагандистами Либры, даже заманивать скидками, чтобы заключить клиентуру. Тем более, что у Libra гораздо больше сходств с нормальными деньгами, чем с криптовалютами. Она, в общем, не анонимна. У ассоциации есть доступ к данным пользователя, а тем в системе придется авторизоваться не счетом, так паспортом. Во-вторых, это так называемый стейблкоин, привязанный к курсу корзины валют, и потому его не будет так лихорадить, как биткоин или эфир. Каждый из участников ассоциации должен внести не менее 10 миллионов долларов, то есть у Либры изначально есть как минимум миллиард долларов обеспечения. Все это должно успокоить регуляторов, но с масштабами Фейсбука и амбициями Цукерберга правительство, похоже, увидели первые знаки посткорпоративной реальности. Выпуск, отдельный, взятой компании или даже группой компаний валюты, которая претендует на статус суверенной. Особенно в странах с нестабильной экономической ситуацией. Во всяком случае Центробанки Британии и Америки пообещали скрупулезно изучить незапущенную еще систему. А в Конгрессе США слышны голоса о том, что разработку надо приостановить и а сначала разобраться, что там в Фейсбуке. Опасаться есть чего. Два года соцсеть оказывается в одном скандале за другим из-за утечек данных пользователей. С Libre могут прибавиться и гораздо более серьезные утечки информации о финансах. Хотя в Фейсбуке утверждают, что храниться все будет раздельно и даже не обязательно именно у них. Кошельки позволят разрабатывать и сторонним компаниям. Ну и сейчас платформу проверяют на уязвимости. Есть договоренность с Hacker One, самым большим сервисом пентеста и баг-баунти, в который бизнес обращается для поиска слабых мест в своих системах. А зарегистрированные в сервисе исследователи или белые хакеры стараются эти системы сломать, соревнуюсь за премию баунти. Так или иначе, в проекте Фейсбука, если и есть что-то новое, так это обещанный размах. Обещанные, потому что давно реализованная в мессенджере WeChat платежная система, уже имеет аудиторию в 900 миллионов в месяц. Но работает только в Китае, да и то не у всех. Иностранным туристам воспользоваться ей практически невозможно. Но ну и странно не вспомнить телеграммовскую платформу ТОН, слухи о которой тиражируются уже второй год, и которая вроде бы должна заработать осенью.